Замена масла на Prado 150, трехлитровый дизель. Сначала откручиваем пробку двигателя. Ключ на 14. Вот оно пошло. Потом вставляем чашку на масляный фильтр. Берем чашку для масляного фильтра 73-14. Так, сняли фильтр, масляный фильтр. Toyota оригинал. Сначала смазали маслом резинку. Также вставляем, как и было. Вставляем чашку и немножко поджимаем. Не перетягиваем, чтобы на следующей замене было легче снимать. закручиваем пробку на подона двигателя чуть-чуть закручиваем не перекручиваем чуть прихватили да угу. немножко Слушайте. зажали и все все сервисная замена на прада 153 литра дизель 7 литров масла Заливаем первую канистру 4 литра, заливаем последний литр, залито 7 литров, закрываем крышку, заводим, потом глушим и проверяем уровень масла. Залито ровно 7 литров, смотрим, все четко посередине, Уровень значит ровно 7 литров подходит для трехлитрового дизеля. Масло поменяли. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.